В полнеба пламя, И выбор строк, Россия с нами, и с нами Бог, полнеба пламя, И выбор строк, Донбас за нами, и с нами Бог.